Итак, всем привет, с вами Тюшк Плей. И мы смотрим. Сейчас будем заходить новое обновление в PTM Letrix. И сейчас мы будем. Смотреть, что нам добавил сам Престон. Итак, ребята я уже захожу по этим Letrix. Оп! И нас. Классно. Это как-то, знаешь, эксклюзив буквы. Так, я, если я не правильно, то я ошибся. Так, это я не понимаю. Huge, Опять Хьюдж. Его Хьюдж новый. Итак, что-то новенького у нас появилось. Давайте пойдемте, ну, может там что-то. Может что-то там появилось. заходим в, в трейдинг плазу в трейдинг